Есть у меня один знакомый. Увлекался историей Третьего Рейха. Подражал Гитлеру. Что ж ты, щенок поганый, делаешь, а? За Родину! Выпороть бы тебя. Хотя...